Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы завершили второй этап строительства нашего дома. Устройство стен, колонн и пояса первого этажа. Дом будет одноэтажный. соответственно, следующие этапы у нас кровля, окна и фасад. При заливке пояса, помимо основного армирования самого пояса, нужно предусмотреть закладные для крепления маурлата, основания кровли. Для этого мы используем шпильки диаметром 14 мм, а чтобы их не вырвало из бетона, мы их загибаем. При любой приемке бетона не забываем использовать вибратор для уплотнения бетонной смеси чтобы поверхность бетона была гладкая и не имела раковин. Мы сняли опалубку и готовы показать вам стены пояс и колонны в их завершенном виде прошу обратить внимание ваше на то что при заливке пояса обязательно установка шпилек они обеспечивают прочную связь майорлата основания кровли с непосредственно домом Получается такая единствен... единая монолитная конструкция. Также при застройке дома нужно обратить внимание на перемычки, которые делают над проемами. Много видео смотрим и частые нарушения именно в этой части. Опирание перемычки. Должно быть 250 мм, не менее. Это для стандартного проема шириной до полутора метров. Если проем больше полутора метров, то опирание должно быть 350 мм, никак не меньше. На это обращайте внимание. При возведении стен мы армируем кладку сеткой кладочной. Но есть в проекте вот такие места, где по 10-15 по сантиметров ведется кладка для заужения проема. Здесь армирование усиленное, прутками арматуры. Два прутка арматуры. Стена крепкая, не гуляет. В компании «Дома на юге» есть штатные архитекторы, которые разрабатывают проекты. Вот этот проект – хороший дом, разработан нашим архитектором. Привет, Артем! Что это значит? Что на этапе проектирования э, мы уже знаем где что у нас э, будет находиться: куда подводить электричество, куда подводить канализацию. Ну, с водой не такие большие проблемы, но тоже желательно знать, куда ее подвести. И сейчас мы с вами находимся в санузле. У нас здесь есть выводы на унитаз, на биде. И есть Душевая перегородка, которая запроектирована на стадии проекта. выложена из блока на высоту 2 метра под дальнейшую штукатурку, отделку. Там также есть вывод под трапик. Все планы у нас есть и по сантехнике, и по теплым полам, и по канализации. И у заказчиков остается проект, в котором это все. Расписано и написано, соответственно, не нужно будет вспоминать, а где же дядя Ваня-сантехник проложил трубу. Выполнена после работы уборка, что называется, под лопату. Объект готов к следующему работу.